Гордый царь-орел стоял на вершине скалы и высматривал свои владения. Прилетела ворона, села рядом и поприветствовала царя. Вечный живи, государь, сказала ворона. Все говорят, что ты такой могущественный, сильный, непобедимый. Но раз говорят, так и есть, сказал Орел. Нет, государь, позволь не согласиться с тобой. Это как? спросил Орел. Вот я, например, я могу тебя победить, если пожелаю. Орел громко засмеялся. «Чеславный Орел. Яростно посмотрел на ворону. «Ты хоть думаешь, что ты говоришь, черная птица?» Сказал орел. «Да, государь, я знаю, что я говорю. Я смогу тебя победить. Давай поспорим». «Ну что же, давай поспорим», сказал орел. «И что же мне за это будет, если я смогу тебя победить?» Спросила ворона. «Если ты сможешь меня победить...» что я сделаю тебя царем вместо себя, а сам уйду и буду жить один в скалах, сказал орел. Ну что ж, изволь. Орел не захотел продолжить этот глупый разговор и улетел. А ворона полетела следом и вцепилась в орла. Начала клевать ему крылья, голову, спину, Орел разозлился, пытался скинуть ворону, а ворона кричала. — Повелитель, я же сказала, что я смогу тебя победить. Ну, попробуй отцепить меня, если сможешь. Вот сейчас я сильнее тебя. Орел пытался скинуть ворону, но никак не мог. Ворона вцепилась и беспощадно клевала ему голову, спину, крылья. Ну вот, сказала ворона, скоро твой трон будет моим. Я же обещала, что смогу тебя победить, что не такой уж ты не непобедимый, как о тебе говорят. В ярости орел полетел еще выше, а ворона все не отцеплялась, все клевала, все смеялась и высмеивала орла. А орел поднимался все выше и выше. И настолько высоко поднялся орел, что воздух закончился. Ворона стала задыхаться, ослабла, оцепилась и упала на скалу. И разбилась. А орел гордо полетел дальше, упивая своей силой и могуществом. Мораль сей басни такова. Хотите победить врагов? Не пытайтесь их скинуть с себя. Просто поднимайтесь все выше и выше, и тогда на той вершине, куда вы поднялись, для них воздуха не хватит, и они сами отпадут.